Вот экскаватор гусеничный из кодекса индейцев в Америке. Вот эти две кабины по бокам, вот эти гусеницы. Ну, манипулятор нам, конечно, убрали, чтобы нас не расстраивать. Он посередине просто вымаран кем-то. Для сравнения посмотрите на современный экскаватор. Вот этот манипулятор. Здесь может и ковш стоять, и сверло. Вот эта кабина слева. Еще одна кабина у майянца была изображена. И эти же гусеницы еще раз. Вот экскаватор на картине Майя современный экскаватор. В принципе, то же самое. Прошли тысячи лет, а знания, технология сохраняется, используются.